Здарова, курки! с вами Серый Млгеймер. Это вторая часть летсплея по моей любимой, недавно вышедшей, Кресим, по Rockets 2. В этом видео мы попытаемся вернуться обратно на землю. Ну или на друг, как это в игре называется. Это будет сложно, особенно если в топливном баке 40%. Правда, в первой части было 25 по приземлению. Но 40% стало, потому что мне пришлось заново приземлиться. Это очень сложно управлять ракетой. Ну ладно, Погнали! В общем, я сделал, как в прошлом видео, орбиту. Только не вокруг Земли, а вокруг Луны. Но! Эта орбита, в отличие от околоземной из прошлого видео, полярная. А та была экваториальной. Так вот, я ее сделал таким образом, что мы вот в этой точке направление движения ракеты было полностью противоположно направление движения Луны по орбите. Луна она вот сюда, а ракета летит вот сюда. Значит, чтобы попасть обратно на Землю, надо ускориться вот в этом месте. Почему я поставил маневр не вот в этой точке, вот где вот самое максимальное? Потому что орбита это кривая. Чтобы сэкономить топливо и получить наибольший импульс торможения, нужно, чтобы вот эта вот линь была как можно более противоположно движению этой Луны в орбите. Надо добавить маневр. Итак, я поставил маневр. Теперь нужно до него подождать. Так мы добрались. Нужно набрать 305 метров в секунду. Откроем газовую горелку. Ну, как вы видите, как мы видим, у нас кончилось топливо. <С2> Что значит время моей совершенствованной Ракеты. Итак, смотрим. Так пред... Итак, представляю вашему вниманию мою новую, улучшенную ракету. Вот она гораздо мощнее, лучше, вообще крутая но она. должна спасти этих космонавтов. Ну, запускаем, в общем. Ну, раз на полную когда. И погнали. Так, сейчас вы будете учиться, как правильно синхронизироваться с другим объектом. Так, я засинхронизировался с этой ракетой. Теперь космонавты, вон, в той ракете, которых нет, должны каким-то образом сюда перебраться, в эту ракету. И эта ракета должна улететь... Ну, в общем, на Землю должна улететь космонавт. Вот в этой ракете. Чё, отправимся, наверное? Теперь вылетим из этой сферы гравитационной. Вот теперь мы вышли из гравитационного поля Луны. Теперь ситуация понятна. Ставим направление ракеты по направлению, обратно направление движения ракеты. Ну и поддаем газку. Так, вот, вот так. Так. Раз, раз. Я заморачиваться не буду с, с мягким приземлением но мягкое приземление, конечно, будет, но с мягким возвращением не стал заморачиваться. У нас ведь есть хороший тепловой щит, который спасет нас от горания в слоях атмосферы. Ладно, ждем. Ай да, отстегну эту ступень, то с ней при входе мало не покажется. Вот. Вот он тепловой щит. Мазафак. Продолжаем ждать. Хотя.. Вот. Подождем, хочу показать вам эту красоту горения. Вот. Так, мы входим в плотные слои атмосферы. Смотрите, раскаляется уже. О, пошла жара, папа, да, -а. Что там показывают поднятый космос? шестьдесят. Один фиг космонавт. как оно хорошо, там, вот, видите, как, галит, Эх, придется приводниться нам друзья другого не получится кругом океана это... вот. ну я же говорю не стал заморачивать это видео будет слишком длинным Так наша лунная миссия завершилась. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. В этом видео использовалась моя собственная музыка, сделанная на редакторе Sunvox. Ссылочка на музыку и на сам Sunvox будут в описании. Ну а с вами был Серый М.Л. До скорой встречи!